Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, как я обещал, сегодня хочу провести очередной, второй же после начала военных действий, как в России ее называют специальная операция, а в большинстве стран мира называют все-таки войной, поделиться некоторыми наблюдениями, приветствую всех, кто смотрит меня сейчас в прямом эфире, а также тех, кто будет смотреть это в записи, что не является принципиально, потому что обычно мне никто не задает никаких вопросов. Я рассказываю сам о том, что считаю нужным прокомментировать. Начать хотел бы с заявления господина Пескова. Просто процитирую. Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, к нему нет никаких претензий. Он не с нами. Если перевести на обычный язык, то есть тот, кто поддерживает военную операцию или войну с Украиной, тот русский. А кто не поддерживает, тот не настоящий русский или вообще, может, он не русский. Но я хочу напомнить господину Пескову и другим, что в России проживает более 190 национальностей. И вот так вот спекулировать на теме, кто русский и кто не русский, я, мягко говоря, считаю некорректным. Другое дело, что за границей нет э, такого понятия россиянин, потому что в том же английском языке и немецком понятие русский и россиянин это одно э, слово по английски Russian, э, по немецки э, русишь да, если сказать русиши, значит это и русский и россиянин. То есть тут э, никто не делает Никакого различия. Но мы-то сами понимаем, что такое русский и что такое россиянин. И, кстати, вот совсем недавно, буквально на днях, у меня возник в Фейсбуке вот такой вот спор. Один из моих бывших теперь уже <клых>, контактов по имени Александр Карлов, это такой журналист, он начал писать по поводу Прибалтики, что ему не нравится слово русскоязычный. На что я ему написал, что он говорит, надо писать не русскоязычный, а русский. Я ему ответил, что русскоязычный и русский – это совершенно разные вещи, потому что если человек русскоязычный, то не обязательно, что он по, по национальности русский. И каково же было мое изумление, когда вот тот же самый господин или товарищ, не знаю, как его лучше назвать, Карлов написал, что грузины, таджики – кто он да, еще там написал, неважно кто, но ну, вообще перечислили несколько на, национальностей, говорит, это все русский. Ну, я, я тогда ему ответил, ну, ну скажите Рамзану Кадырову, что он русский, как он на это отреагирует. То есть вот такая вот э, вата или каша в голове у человека, который э, считается уважаемым, то есть он журналист, он занимается этим, и он на полном, это не троллинг какой-то, вот, русскоязычная, не русская, да. Э, э, как говорят в Одессе есть две большие разницы между русский и русскоязычный. Вот я, например, тоже э, русскоязычный, но я не русский. Вот, И э, когда сегодня э, Песков начинает эту тему поднимать и спекулировать, потом, э, например, мистер Песков. Э, Обороны России, насколько я знаю, по, по национальности тувинец Сергей Шойгу или Шойгу, как там по-разному ударения ставят. Вот. А у самого господина Пескова тоже не все гладко. Например, нигде нет почему-то сведений о его матери. Такое ощущение, что он какой-то подкидыш, неизвестно, как он появился на свет. А об отце есть, а вот о, о матери нет. И вот мне удалось найти такую... Интересную информацию, не знаю, насколько она соответствует действительности, но вот пишут, что якобы мать его была уроженка Украины, носившая в девичестве, в девичестве фамилию Аксенчук, И очень странно, что эта информация скрывается, нигде ее нет, возникают какие-то слухи. И если вы откроете тоже Википедию, то вы не найдете никаких... Данных о матери э, Дмитрия Пескова, для меня это, мягко говоря, странно, потому что у каждого человека должны быть мать и отец. Вот пишет, я тоже не русский, но основной язык русский, так что теперь русский. Нет, вот давайте все-таки отделять русских и русскоязычных, потому что есть э, э, тут путаница. Я объясню, почему она происходит, потому что русский это прилагательное, а все остальные национальности это существительное, украинец, немец, Татарин, Болгарин и так далее. Это кто? А русский это какой? Вот в этом вся и, и, и состоит вся интрига. И чтобы подвести некоторую черту под этим всем, хочу сказать, что, наверное, не все знают, а может кто-то знает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по отцу является тбилисским армянином по фамилии или Калантарян или Калантаров. И он один раз только, насколько я знаю, это признал, и вообще он сказал, что у меня течет только армянская кровь, про русскую он вообще ни слова не сказал. Но этой информации тоже почти нигде нет, и он везде почему-то гордо кричит, что он русский. И вот тут возникает такой пикантный вопрос, когда был вернее, он, есть еще конфликт на Горном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, и когда министр иностранных дел России имеет армянские корни, то здесь возникает уже такая вот некая коллизия, а на чьей стороне он будет, то есть у него нет такого нейтрального статуса, но это, это, это так к слову пришлось. Так что под, под, подводя промежуточный итог, Россия, граждане России, россияне, русские это национальность, а россияне это гражданство, и не надо путать. А то, что за границей сейчас идет такая травля или отрицательное отношение к русским, то под русскими Запад понимает всех и тех же украинцев, и казахи для него русские, все для него русские, кто приехал из бывшего Советского Союза, для него русские, и они таких различные делают но мы-то с вами понимаем что такое русский что такое не русский когда идет вот такая вот вечная путаница между ну, э, национальностью и языком то я, я этого не понимаю. У меня такое ощущение, что люди просто или не до конца понимают, или они притворяются, или троллят э, друг друга. И когда, например, говорят, что Исаак Левитан – это великий русский художник, меня немножко, так сказать, передергивают. Потому что э, вот русский в данном случае я воспринимаю как национальность, а не принадлежность к русской культуре. Поэтому корректно говорить, что он не русский художник, а российский художник. А если это происходило в советское время, то, э, соответственно, советская. При, приветствую всех, кто меня сейчас смотрит, Иван Усачев, Надежда Фомина и всех остальных. Но давайте переходить уже от русских к другим проблемам. Вот сегодня опять последние новости делюсь. Выяснилось, что теперь в российско-украинской войне будут принимать участие сирийцы. Вот такое решение было озвучено сегодня. Насколько я понимаю, речь идет о 16 тысячах. Вот. И вот в Славянскую войну вдруг вписываются, впрягаются или вмешиваются уже представители Ближнего Востока. Это такой вопрос очень щекотливый. И, с другой стороны, это говорит о том, что у российской армии уже потенциал весь исчерпан. И, насколько я знаю, о российских добровольцах речи нет, речь идет только о сирийских. И вот э, можно сейчас уже подводить э, предварительные какие-то итоги двухнедельной, назовем ее так, э, военной кампании. Э, что мы видим? Э, я уже об этом говорил, и э, говорят об этом все кто занимается этим вопросом. Блицкрик провалился. Хотя, вот некоторые специалисты считают, что Блицкрик мож, может длиться несколько месяцев. Но в данном случае речь шла именно о четырех днях. И, насколько я знаю, даже была взята с собой военная парадная форма, чтобы пройти чеканным шагом по Крещатику. И мы понимаем, что вот этот э, сценарий Блицкрика Блиц провалился с треском. За это время не было взято ни одного крупного города. И вот И Совсем недавно я видел кусочек записи, где Яков Кедми, это известный израильский аналитик, специалист именно по военному делу, он просто отчитывал Владимира Соловьева как мальчишку и говорил, что не взят ни один город, что все проходит очень плохо. И зачем нужно было начинать, если такие вот плачевные результаты. Соловьев что-то там блеял. И, кстати, тот же Соловьев проговорился и назвал войну войной. Я, если кто-то хочет посмотреть, у меня на стене выложено это э, короткое видео. Э, то есть он, он сказал война, потому что ой, нет, военная операция, оговорился. Но ну, это был прямой эфир, так что э, нельзя было это вырезать. Э, то есть уже какое-то отрезление происходит среди так называемых э, пропагандистов, хотя они еще по инерции, конечно, будут э, говорить правильные вещи. И что меня смущает и смущало еще э, неделю назад. Э, меня смущает э, высокая очень поддержка вот этой войны в российском обществе. Э, независимые исследования показывают, что процент э, поддерживающих достигает, по-моему, порядка 70 или 65. Это очень высокая цифра. И, с другой стороны, меня это не удивляет, потому что люди, которые смотрят ежедневно Соловьева, Киселева э, ну Киселев раз в неделю Соловьев каждый день выходит Скобеева выходит, уже на выходные, кстати они выходят, Шенина и других пропагандистов смотрят вот эти все программы там на протяжении э, 8 лет когда собственно и появились эти программы, они появились именно вот в связи с, со событиями в Украине э, так вот на протяжении этих 8 лет в головы российских людей, зрителей, вбивалась одна вот эта мысль, что Украина это неправильная страна, там сидят нацисты, в общем, они там плохие, правда, народ ничего, но как-то это все смешивалось в одну кучу, поэтому трудно было вычленить хороший народ и плохих правителей. Большие были надежды и какие-то ожидания от Зеленского, хотя я очень... Помню очень хорошо вот этот период, когда шла предвыборная кампания, я тоже принимал участие в нескольких программах на, на эту тему. И я видел полную растерянность у них, потому что они не знали, как относиться к Зеленскому. Они выбрали такую тактику, что Зеленский это комик, это клоун, это шоумен. И до последнего они не верили, что он может победить в выборах и стать президентом, поэтому они его вот так вот, к нему было такое отношение, как говорил Майковский, пелевое, то есть они как-то пытались выс высмеять, привести все в шутку, вспоминать, что он участвовал в разных шоу, в том числе в России, то есть вот такая была растерянность полнейшая, они не хотели его с одной стороны совсем уже смешивать с грязью, с другой стороны, стороны они не не хотели его хвалить потому что непонятно было чем закончится вот и для них было полной неожиданностью что он победил и стал президентом но путин почему-то решил что с этим мальчишком справится на, на, на, на счет раз-два то есть он его перегнет через коленку переломает и выкрутит ему руки и заставит выполнять так называемый минский договор но я хочу напомнить, что он был принят при очень таких драматических событиях, когда был и Ловацка, Котел, Дебальзова, все. <coughs> Прошу прощения. Вот. И, короче говоря, Украину вынудили принять этот э, Минский договор на очень невыгодных для них условиях. Но тогда важно было действительно прекращение огня, и Украина пошла на вот эти издержки, уступки, и подписала этот договор, который был очень э, сомнительный, и сейчас все прекрасно это э, понимают. И теперь хочу ответить тем, кто кричит, где вы были 8 лет. Я хочу им адресовать тот же самый ответ. А где вы были 8 лет? Почему вы ничего не предпринимали, сейчас вдруг проснулись? И вот сейчас, когда уже концепция поменялась, когда вот вчера Лавров сказал, что мы, оказывается, не нападали, а, а, кто, а кто же напал тогда? Сами, сами украинцы на себя напали. Хотя, кстати, многие высказывали такую гипотезу, что Россия э, использует вот такую провокацию и скажет, что она была вынуждена ответить на агрессию. Но Сами себя, как говорится, палите Потому что Путин на весь мир объявил о начале военной операции И теперь отпираться просто смешно Потому что, а от чего отпираться? Он сказал, есть это видео, найдите в интернете Кто, может, пропустил То есть тут уже смешно говорить, что мы не начинали Когда вы начали, и это зафиксировано уже документально Я думаю, что эти кадры ля лягут в основу гагского трибунала Уже представители его вылетели на, на территорию Украины и собирают сведения. Так вот, я немножко отвлекся от самой так называемой спецоперации. Она говорит о том, что собственно первоначальный план, хотя Путин говорит, что все идет по плану, просто не то, что не выполнен, он провален на, на все 100-120%. Сейчас, вот насколько я знаю, все сосредоточилось вокруг Мариуполя, и там вот мой знакомый Журналист-политолог политолог Максим Яли Вы его, наверное, знаете хорошо Вот он написал такой очень такой Тревожный пост Я его перепостил У меня тоже можете почитать на моей стене Что ситуация там критическая И возможен вообще голод И оказывается вот Мариуполь очень важен В стратегическом отношении Для России Потому что это Территория та самая которая и стала предлогом для начала военных действий и план все-таки России захватить Мариуполь, потому что он находится близко от Луганска и Донецка, то есть это тот самый регион, и сосредоточиться там, потому что сейчас уже о взятии Киева речи нет, о Харькове тоже нет, и вот идет сосредоточение все там, и сейчас можно уже говорить о гуманитарной катастрофе, кстати, по поводу Киева, вот вчера мэр Кличко говорил, что население сократилось в два раза ровно, из 4 миллионов там находится только два. Я знаю, что сегодня были открыты гуманитарные коридоры в нескольких регионах, не знаю, как это все прошло, насколько удачно. И еще о чем я хотел сказать, это о все-таки роли Запада в этой истории. С одной стороны, мы видим беспрецедентные санкции, которые э, бьют с каждым днем по России, но они не дают и, и, мгновенного, 7-минутного эффекта. Э, всю, всю, так сказать, в кавычках, «прелесть» россияне почувствуют чуть-чуть позже. А сейчас важен каждый миг, каждый час, каждая минута. Э, руководители НАТО, генеральный секретарь, Ян Столтенберг сказал, что все-таки войска НАТО не будут вмешиваться в этот военный конфликт, и сейчас, конечно, речь идет не о войсках, а идет о оружии, в частности, оружии ПВО, о истребителях, самолетах, которые помогут все-таки украинской стороне продвинуться. И, конечно, я хочу сказать, что большая очень нагрузка лежит на, не только на украинской армии, но и, и так называемых отрядах территориальной обороны. И, конечно, то, что произошло, у меня до сих пор до конца в голове это не, не укладывается, потому что для начала вот этих военных действий абсолютно не было никакого предлога. Я уже говорил, не было казуса Белли, то есть какого-то такого... Ну хотя бы какой-то зацеп, какого-то триггера. То есть Путин начал войну, потому что он так захотел, потому что, видите ли, НАТО не захотело выполнять его прихоти, чтобы не расширяться. Кстати, сейчас Украина, вот, разочаровавшись в НАТО, вот устами Владимира Зеленского, говорит, что мы, собственно, уже и не очень-то и туда рвемся, в НАТО, и этот пункт можно, собственно, снять с повестки дня. Но для России принципиальным являются два пункта. Это признание Украиной ДНР, ЛНР и признание Украиной Крыма. Но сейчас это является уже принципиальным для Украины. Украины. Если раньше крымский вопрос был неактуальным, его можно было отложить долгие ящики, хотя э, вы знаете прекрасно, что мировое сообщество э, никогда его не признавало российской территорией, всегда считало э, это аннексией, на всех, э, так сказать, уровнях это было сказано. И вот совсем недавно, когда пришло новое э, правительство Германии, это было черным по белому записано уже э, в международной повестке. То есть э, даже, предположим, если Украина скажет «Окей, мы, мы признаем, что Крым является российским», для мирового сообщества это абсолютно ничего не изменит. И, кстати, вот Соловьёд, на которого я сегодня ссылался, он это тоже сказал. Потом они скажут, что это было все сделано под нажимом, по принуждению, и откажутся потом от своих слов. Тоже касается и вот этих ДНР ЛНР. Это вообще, конечно, такая... Трагикомическая история, и вот все-таки два слова об этом хочу сказать. Если мы опять вспомним 2014 год, как все у нас начиналось. Вот любят российские пропагандисты кричать, что на Майдане произошел антиправительственный переворот. На самом деле переворот произошел как раз в Донецке и Луганске, когда избранная... Власть была изгнана, вместо нее какие-то были посажены какие-то непонятные люди, вот. И вот там был самый настоящий э, антигосударственный э, переворот произведен и э, с большой э, помощью России, потому что мы помним эти российские флаги, которые были в том же Харькове моем родном и в э, других э, городах Юго-Востока э, э, Украины. И когда э, российский вот этот план Новороссии провалился, э, Путин, э, как говорится, затаил обиду. И вот сейчас то, что он делает, это реванш. Но он хочет не только вернуть Юго-Восток, он теперь... Хочет подмять под себя всю... Украину, и когда говорят, что не было цели э, какой-то там поменять государственность, поменять власть, изменить строй, это все, извините, ерунда, и все это ложь, потому что э, в самом начале Путин призывал взять власть в свои руки и э, скинуть вот в нынешнюю власть. То есть, у вас все, я имею в, виду, в не сходится. У вас одна рука не знает, что делает э, другая, правая и левая. То есть, э, нет синхронизации действий. И даже вот могу привести пример последний по поводу обстрела роддома в Мариуполе. Значит, сначала сказали, что там засел Азов, поэтому его оттуда выбивали. Потом сказали, что Министерство обороны сказало, что мы вообще ни, ни, никого не обстреливаем это они сами себя обстреляли. Вот. А потом выяснилось, что это вообще был не тот роддом, о котором говорил не Небензи, о котором говорил Лавров, потому что Речь шла вообще не о роддоме отдельно, а это родильное отделение одной из больниц Мариуполя. Так что нужно тщательнее готовиться, и если вы уже врете, так врите одинаково, а не по-разному. Вот. так что, вообще, кстати, информационную войну Россия проигрывает очень серьезно, потому что она избрала такую тактику, что Украина сама себя обстреливает. Вот она обстреляла Харьковскую область администрацию, потом она обстреляла, вот теперь, РДО, потом она еще что-то обстреляет. И когда, ну, первый раз еще можно что-то там поверить, да, вот произошла какая-то ошибка или что-то там, какое-то недоразумение, но когда это выдается регулярно, ну, последний, конечно, Конечно, вот про этих птиц это, это была просто песня, когда Лавров на, на полном серьезе сказал, что в биологических лабораториях Украины специально заражали птиц с какими-то там этническими вариантами. То есть птица заражает только русских, наверное, да, вот другие национальности она не заражает. Вот она летит и прицельно начинает заражать. То есть это такой бред, но несмотря на то, что это бред, сегодня как раз по этому вопросу биологического оружия собирается... Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, и на полном серьезе будут вот эту фигню, извините, этот бред выслушивать по поводу того, что в лабораториях Украины какое-то готовилось бактериологическое оружие, направленное, естественно, против России. А, а почему бы не обсудить, например, химическое оружие, и в частности новичок, который, вопреки всем законам международным, Россия использует и отравила Алексея Навального. Тоже можно было об этом поговорить на Совете Безопасности ООН. Очень хорошая такая Тема. И вот опять возвращаясь к тому, к чему к чего я начинал, по поводу поддержки. Почему такая большая поддержка? Вот 8 лет говорили, что Украина неполноценное, не самостоятельное государство. И сейчас вот пришли вот к такому выводу, что, собственно, зачем ей существовать отдельно? Пусть она опять будет, как в советское время, под чутким руководством старших товарищей, в частности, России. И сейчас опять, вот насколько знаю, возник вопрос русского языка, и он вроде как один из пунктов числится, хотя никто его не озвучил, я его ни разу не слышал на официальном уровне. Все говорили денацификация. Но, может быть, денацификация, вот я приветствую Юлю Вербову из Харькова, как раз, наверное, имелась в виду денацификация, что не надо вам, давайте сделаем русский язык таким же как украинский вторым государственным, вот, и вообще, конечно, это вся, вся вот эта история с националистами, с бандеровцами и так далее, это вообще не выдержит никакой критики, потому что я хочу напомнить, когда проводят параллели там с нацистской Германией, там была нацистская партия, которая была такая названа, был проведен, кстати, Нюрнбергский процесс, и, кстати, хочу напомнить, а может быть, кто-то и не знает, там на этом Нюрнбергском процессе все были немцы. Там не было никаких украинских националистов. А Бандера, кстати, если кто-то не знает, сам находился в концлагере и потом был убит одним из агентов спецслужб КГБ в Мюнхене. Вот такой был совершен против него теракт. Его не просили выдать, насколько я знаю. То есть это вот такие... Игра спецслужб. И когда сейчас вот идут голословные обвинения по поводу ну, нацизма или национализма или еще в чем-то, вы конкретно назовите какую-то партию, признана ли она националистическая организация во всем мире или нет? Является ли она там наследницей э, гитлеровской какой-то партии или нет? А кстати, в России э, я хочу напомнить, вот до недавнего времени существовала партия э, господина Лимонова. Эдуарда Вениаминовича, который недавно умер, национал-социалистическая партия, это то же самое фашистская партия, и она была некоторое время даже официально, потом ее запретили, потом его сажали и так далее. То есть вот э, на своих националистов как-то Россия не обращает внимания. Да, какие-то есть такие настроения, есть единичные какие-то случаи, но говорить об идеологии, что это нацистская, националистическая идеология, это просто смешно, и кто в это верит, я, я даже не понимаю. Но, если вам каждый день по сто раз пить о том, что там засели нацисты и надо спасать Украину, и на что, собственно, надеялся Путин, ему докладывали совершенно не так, как есть на самом деле, и вот эти деньги ушли все в песок, несколько миллиардов долларов, если не ошибаюсь, пять, вот. Ему сказали, что нас сейчас встретят с хлебом, солью, все э, упадут на колени и будут аплодировать э, молча. Этого не произошло. И сейчас вот, э, Россия получила такой бешеный отпор от Украины, э, совершенно неожиданный. Но э, вот, э, в 2014 году появилось такое стихотворение, когда никогда мы не будем братьями, написала девушка украинская, сейчас не помню ее фамилии, по-моему, Анастасия зовут. Вот. И тогда оно звучало очень так остро. Сейчас я его недавно перепечатал, разместил. И вот сегодня это уже окончательно. То есть после вот окончания этой войны никогда Россия с Украиной уже братьями не будут. Хотя вот Россия все время говорит, что это один народ, братский народ. да. Путин любит повторять. Так что же вы тогда бомбите свой народ, мне непонятно. И, конечно... Я вот до сих пор в шоке, потому что я не понимаю, как в 21 веке можно э, бомбить мирные э, города, когда люди вынуждены прятаться в бомбоубежищах или в метро. И э, просто это за, за гранью моего понимания и сознания. И э, есть такое э, известное выражение, насильно мил не будешь, и э, вас никто не звал сюда. Чего вы сюда пришли? И сейчас, конечно, ситуация, я думаю, будет... Э, изменяться в сторону уже перелома Украины, потому что две недели это такой первоначальный период и сейчас очень важно нарастить какую-то мышечную массу и я думаю, что при помощи оружия, которое регулярно э, приходит с Запада, э, Украина сможет э, не только отбивать атаки, но и идти э, дальше. И очень важно выгнать российскую армию с территории Украины. И э, вот э, чего еще недопонимает Россия, она считает, что война идет где-то там, или военные действия, или операции, неважно, как вы это трактуете, это где-то там. Но Харьков находится на, почти на границе с Белгородом, там несколько часов всего езды. И если э, вполне возможно, что-то долетит и уже долетает до России. То есть вполне возможно, что потом уже военные действия будут на территории России, о чем Россия даже не догадывается и не предполагает, что такое возможно. А такое вполне возможно, и когда будут гнать российские войска, то их будут гнать до границы и могут еще там немножечко, так сказать, напоследок пошуровать. Сегодня, насколько я знаю, Лукашенко встречался с Путиным, тоже его немножко потроллил, сказал, что мы, мол, не начинали этого всего. В общем, и все знают, кто начал, то есть он себе позволил такие вот высказывания довольно-таки смелые. Но я думаю, что он опять приехал клянчить деньги, но война, насколько я знаю, сжирает очень большие суммы, по-моему, миллиард не знаю чего, но в день уходит колоссальная сумма. И вот о чем я говорил вначале по поводу вот этих наемников из Сирии, это говорит о том, что потенциал такой вот российской армии потихонечку себя исчерпывает. И мобилизацию Путин не может объявить, потому что, собственно, войны нет. Какая может быть мобилизация, если война не объявлена? Это уже надо менять риторику, называть вещи своими именами, что это идет война. А раз война, значит можно объявить военное положение. Вот цензура, которая введена, вы видите. Сегодня, кстати, Facebook, вернее даже не сам Facebook, а Мета, хотят объявить экстремистской организации, потому что там разрешили... Призывы по отношению к России очень такие не, негативные в связи с э, военными действиями. Обычно, конечно, э, Facebook, в частности, очень их э, пресекает. Ой, я приветствую Андрю, Андрея Чебурина. Э, привет, Андрей. Э, очень жестко действует Facebook, когда вот я сейчас тоже был ограничен на мой этот самый аккаунт на некоторое время, потому что если я себе позволил такой вот очень острый комментарий, был забанен, так сказать, не то что забанен, но ограничен в действиях. Вот, и сейчас, конечно, это тоже спорное очень, может быть, решение, потому что, Градус агрессии сейчас высок с двух сторон, и с той, и с этой. Но с другой стороны, очень трудно сдерживать эмоции. Особенно мы понимаем прекрасно, вот люди прогрессивные, потому что я уже сказал, что в России большинство все-таки ястребов и коршунов, чем голубей мира. Но вот мы, которые против войны выступаем, мы прекрасно понимаем, что, что правда-то на стороне Украины, а не России. Что Россия начала эти действия, она пришла, она враг. И вот эти ассоциации с фашистами совершенно э, не случайные. Вот я назвал этот эфир обыкновенный расизм. Вы, наверное, знаете, что был такой документальный фильм Михаила Рома, назывался «Обыкновенный фашизм», где были показаны все ужасы нацистов. Кстати, мне несколько лет назад посчастливилось взять интервью у э, сценаристки этого фильма Майи Туровской. Э, ей было уже за 90, и она через некоторое время умерла. И у меня такая кощунственная мысль, что, слава богу, она, не, она, кстати, харьковчанка, она не увидела вот этого всего, что сейчас э, происходит. Так вот, почему расизм это не моя э, придумка, это не мой, не мой термин, я его где-то слышал, но это связано, естественно, с, с английским словом «Раша», «Россия», и по аналогии с фашизмом э, «Рашизм», потому что э, то, что вытворяют сейчас э, российские войска, это совершенно можно спокойно сравнить э, с гитлеровской э, Германией, э, с, фашист, э, с фашистами, с нацистами и так далее, то есть э, вот э, особенно... Обстрел роддома это вообще э, преступление против человечности. И, и кстати, я хочу сказать: может, некоторые не знают, что в Германии возбу... уже открыто дело э, специально против России. То есть, это не связано с гаагским трибуналом, в Германии это будет совершенно отдельный процесс И я думаю, что символично, если он пройдет как раз в Нюрнберге. И вот многие уже отмечают, что несмотря на то, что сейчас говорить о победе, я имею в виду военная рано, но в целом глобально Путин, конечно, проиграл, и он проиграл прежде всего свою страну, потому что вот та... Тот удар по экономике. Просто сейчас еще россияне бодрятся, характерся, но они не понимают всего ужаса и всей глубины туда, куда они падают. Вот есть такое известное выражение, что накануне Октябрьской революции Россия стояла на дне пропасти, и с тех пор она сделала большой шаг вперед и кстати вот в россии любят всегда говорить что санкции нам на пользу что ничего страшного мы сами с усами но что вам мешало вот эти все 30 или там 22 года который Путин правит, заниматься сельским хозяйством, экономикой, подниматься. Нет, вы брали все западные технологии, у вас сейчас все почти самолеты в лизинге, не на чем летать. То же самое касается компьютеров, телефонов и так далее. То есть даже машины нет такой конкурентоспособной, и сейчас я знаю, что... Закрываются всякие автозаводы, потому что части оказываются тоже импортные. То есть ничего, собственно, у вас, россиян, своего нет, кроме гордости и каких-то скреп. Когда мы смотрим на эти скрепы, оказывается, они тоже все заимственны, ничего такого самобытного нет. И сейчас, кстати, вот у вас как раз будет повод или шанс показать всему миру, что вы сами с усами, что вы можете сами... Работать, что вам не нужны какие-то комплектующие, никакие детали, что и медицинское оборудование можете сами делать, но для этого нужны годы, это так нельзя за один день создать тот же какой-нибудь скальпель свой, это, это все, все нужно. А вы, собственно, не чесали, всегда брали иностранные, это касается не только технологий, это касается того же телевидения, когда вы под ключ брали все иностранные программы вот кроме «Что, где, когда» и «КВН», все остальные программы заимствованы абсолютно. То есть вы тоже особенно не напрягались. И с одной стороны вы все заимствовали, с другой стороны вы постоянно критиковали Запад, какой он нехороший. Вот Запад сейчас показал свой волчий оскал, когда собственно, вам указал на дверь. Но вас честно предупредили. Байден сказал, что будут в санкции, которые вы даже себе не можете представить. Путин подумал, что это какой-то блев, Нет, это не блев. И в завершение хочу сказать, что я очень надеюсь, что скоро это закончится. Я не, думаю, не знаю, когда и даже не хочется что-то предсказывать, потому что это совершенно бесперспективное дело. Но дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Всего доброго за эфир, до свидания, до следующей пятницы.